Та же крыша, внимание, металлочерепица. Значит, друзья, сейчас я вам покажу, почему не стоит пользоваться металлочерепицей, как кровельным покрытием. Смотрите. Вот эта крыша была смонтирована несколько лет назад. В ней вот есть определенное количество отверстий сквозных на квадратный метр. Окей. Значит, со временем происходит вибрации в, кры в крыше. И, значит, вот эти резиночки, они ослабевают. А под ними есть сквозное отверстие. Вот смотри, что будет. Я ставлю сейчас. Вот, значит, момент затяжки, видишь, определенный режим на шуруповерте. Ставлю, чтобы ее резинкой не передавить. Но она здесь, эта резиночка, вот она, видишь, сейчас присмотрись к ней. Она стоит, и резинка под этой шайбочкой прячется. Вот. Такого быть не должно. Резиночка должна вот так вот с опелькой вот такой вот выходить немножко. Соответственно, в этом случае резинка работает. Вот смотри, я ставлю... Оборота, он туда закрутился. Теперь следующий. Посмотрим. Видишь, он закрутился. Следующий. Ну, это нормальный. Следующий. Этот нормальный. Углы. Можно, конечно, ничего не делать и не париться насчет этого всего. Здесь нормально. Вот здесь резинка, видишь, вылезла по-человечески. Но далеко не везде так происходит. Поэтому э, крыша, покрытая металлочерепицей, нуждается через год в протяжке вот этих всех шурупов. Вот. Есть альтернатива, мы эту альтернативу даем. Металлочерепица это не панацея от всех бед. Это не самое лучшее вообще на самом деле изобретение человечества. Но, в принципе, оно выглядит достаточно красиво. Вот, опять же повторюсь, есть альтернативные решения этому. У нас они есть, мы их показываем клиентам. Клиенты с удовольствием соглашаются. И там вот таких проблем нету. Обращайтесь. С удовольствием поможем. Регион не важен, не важно, не важно где ты находишься. Главное, что если тебе нужен твой результат настройки, мы можем тебе его дать. Не важно, кто это будет делать, важно, что мы с тобой поделимся опытом, и ты нашими глазами, посмотря на свой объект, ты сможешь увидеть то, чего не раньше не видел, ну и, соответственно, в результате поиметь то, что хотел на самом деле, а не то, что ты думаешь, что ты сейчас построишь самое лучшее в мире сооружение таким способом, каким ты сейчас предполагаешь. Обращайся. Так, дымоход частного дома. Значит, привели э, в порядок примыкания. Значит, здесь разделка. Разграничивающая потоки воды. Отводит от этого угла от слабого места. Там то же самое. Водичка течет мимо. Вот, дальше, значит, вот здесь примыкание старое не стали убирать, потому что отделочный слой штраба здесь очень тонкая. Значит, поставили дублирующее примыкание на кровлю. А старое примыкание здесь похоронение с той стороны за поворотом. Значит, пройдемся. Еще разец. Вот здесь вот шовчик старый. Сделали, чтобы. У нас тут грязюка не скапливалась. И отвод. Вот такая разделка. Отвод воды максимально далеко от вот этого угла. Старое примыкание было здесь вот. вот таким вот образом сделано. И вот здесь вот оно все время подтекало. Вот такие есть нюансы. Это традиционные такие косяки на крышах, которые мы постоянно исправляем на объектах людям кому нужно обращайтесь даже дистанционно мы можем проконсультировать и помочь направить ваших подрядчиков в нужные русло неважно в каком регионе находитесь так друзья теперь еще один момент значит во время устройства верхних примыканий на дымоходе вот примыкание на дымоход есть очень распространенная еще ошибка. Даже не вот это место в примыкании, и не штраба, который хреново очень часто делается, и не вот эта часть перехода, но... которая не делается путем нахлестов, а просто делается как ошибка. Я сейчас расскажу еще про один маленький нюанс. Значит, в данном случае тоже эта ошибка была совершена. Если вы видите, вот эти сквозные отверстия они о чем говорят? Они говорят о том, что вот эта планка, идущая в сторону под железо и имеющая обратную отбойную отбортовку внутри, значит, она в этом месте была пробита. А точнее, если быть, то она даже и не доходила. То есть, вот это старое примыкание, которое здесь стоит, оно даже туда не доходило. Вот, это очень распространенная ошибка. Здесь сквозных креплений быть не должно. Планка примыкания внутри ставится на обрешетку и крепится специальным клямером прямо к доске обрешетки. Здесь сквозных отверстий быть не должно. В данном случае их тут раз, два, три, четыре штуки. Вот, как мы будем это дело лечить. Лечить будем следующим образом. Берем уреплен-герметик, полиуретановый специальный двухкомпонентный состав. Берем кусочек вот такого же металла, делаем из него небольшую такую шайбочку и наклеиваем сюда этот герметик. Все. По большому счету, это только декоративная у него будет функция. Почему? Потому что эти отверстия, в принципе, уже никакой протечки не дают, потому что там, уже под низом, находится вот эта планка примыкания. Вот. А, то есть, на будущее, имейте в виду, мы делаем 300 мм минимум, и плюс еще отбортовочную планку, и плюс еще крепление на клямеры прямо к самой обрешетке. В этом случае узел примыкания верхнего к дымоходу, Является надежным и никогда не подведет во время эксплуатации. Кому необходимо такие консультации по стройке, обращайтесь. Регион не важен, чем нужно, поможем.